Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы открываем магическое кафе, которое так и называется Магическое кафе Мадин Ра. А Мадин Ра – это я, хозяйка этого кафе. Сегодня оно у нас виртуальное, но в перспективе оно будет реальным. И символ нашего магического кафе с колдовской кухней будет следующая карта Таро. Вот эта карта, это Таро Винь, и карта называется Жрица. Жрица здесь варит колдовское варево, любовный напиток и приговаривает при этом заклинание. Милости просим в наше магическое кафе. Обещаю, будет интересно.